Всем привет! В этом видео попробуем построить сборку колена с двумя фланцами и с переходным элементом. Сборка будет состоять из двух фланцев, двух колен согнутых под углом 65 градусов разного диаметра и переходного элемента. В данной детали я нарисую фланец и сделаю его конфигурацию на другой размер, так как фактически внешний вид у них совпадает, разные только размеры. На плоскость спереди нарисую новый эскиз, начну вот с этого верхнего фланца диаметром 75 мм и материал толщиной в 15 мм. Здесь ставлю размер 75 мм. и выдавливаю на 15 теперь я нарисую вот этот уступ он диаметром э 52 миллиметра и глубиной 5 миллиметров. Здесь ставлю 52, вырезаю на 5 и переставляю стороны выреза. После чего мне необходимо нарисовать 6 отверстий, я нарисую их при помощи кругового массива. Расстояние здесь 64 миллиметра, диаметр 6, глубиной 10. Нарисую их на обратной стороне, чтобы они не были привязаны к этому уступу. Здесь ставлю две осевые линии, чтобы через одну из них поставить размер И теперь просто размножаю круговым массивом. Выбираю кромку. И здесь равный шаг. На 360 градусов вставлю 6 штук. После чего мне останется только нарисовать отверстие диаметром 35 мм. Ну вот, первый флайн готов. Давайте сделаем конфигурацию и сразу нарисуем здесь второй. Здесь я добавлю конфигурацию 2. И просто поменяю некоторые размеры. Значит, общий габарит у нас 60 мм. Я щелкаю два раза по элементу. Выбираю размер 75, здесь ставлю эта конфигурация и ставлю 60 миллиметров. Следующий размер у нас 48, это размер, относящийся к отверстию. Те же самые манипуляции, здесь ставлю эта конфигурация и ставлю размер 48. 6 миллиметров у нас так и сохранилось, глубиной 10, размеры по толщине те же. Диаметр 35 – это диаметр вот этого ступа. Здесь вместо 52 ставлю 35 на одну конфигурацию. И теперь осталось только поменять внутренний диаметр. Он составляет, по ходу дела, 20 мм. Вместо 35 здесь ставлю 20. Обновляю модель. Это клавиши Ctrl-B. И вот у нас вторая конфигурация стала... Такой, который нам нужно Переключаемся на первую Все из первой тоже Все в порядке 75 52 И если переключиться на вторую, то вторая чуть меньше Ну вот часть работы уже сделана Сейчас необходимо сделать э, Новую деталь И наверное я добавлю туда Вот этот изгиб То есть нарисую трубу с изгибом я создал новую деталь. И давайте посмотрим, какого у нас габарита труба. Диаметр внешний 40, внутренний 35, радиус изгиба 30 мм, угол 60 градусов. И габарит до начала, до кромки изгиба 108 мм. 108 минус 15. Ну хорошо, 40 и 35. На плоскости спереди давайте нарисуем будущий путь по которому мы выдавим наш профиль здесь поставим 65 градусов здесь 30 и вот это по моему расстояние 108 минус 15 миллиметров вот хорошо с этим э, расстоянием я пока Знаю, но пусть будет 50 мм. Если что, мы потом сборки подправим. И теперь на плоскости справа нарисуем две окружности. Внешний габарит 40, внутренний 35. И после чего бабушка по траектории. Профиль у нас уже подтянулся, нам необходимо выбрать траекторию. Вот у нас колено согнутое, готово. Давайте посмотрим на наш чертеж. Да, 30 градусов это радиус по осевой линии. Здесь пока расстояние неизвестно, мы его узнаем в сборке. Сейчас я сохраню эту деталь и, наверное, я второй раз скопирую для того, чтобы сделать нижний колено с наименьшим количеством Манипуляций. я сохранил э, колено под номером 2 скопировал его и вот здесь э, новая деталь под номером 3 то есть первый у нас фланец второй верхний колено третье нижнее давайте посмотрим на э, его габариты здесь также 30 градусов э, 30 э, миллиметров радиус диаметр внешний 2 25 внутренний 20 ну, ничего страшного можем очень легко исправить здесь 25 здесь 20 здесь также угол 65 30 и вот эта часть я не знаю сколько она ну, пусть она будет 10 миллиметров вот такой у нас получилось колено до да, расстояние вот этот прямого участка 68 минус 15 вот этот прямой участок у нас 68 минус 15 и теперь давайте создадим еще одну деталь. Это у нас будет вот этот конический переходник длиной 50 миллиметров с трубы 25 на трубу 40 создаем новую деталь. И на плоскости на спереди давайте мы при помощи повернутой бабушке его сделаем так будет меньше меньше действия можно сделать здесь несколькими способами можно сделать а, полностью повернутую бабышку и при помощи команды оболочка убрать а, лишние части, то есть останется только у нас такая тонкостенный такой элемент. Либо можно здесь нарисовать профиль и повернуть его сразу вокруг осевой линии. Здесь как угодно. Давайте, чтобы меньше, меньше действий, давайте делаем профиль. Я, конечно, не очень люблю рисовать эскизы, но здесь совпадение и поставим совпадение здесь у нас внешний диаметр будет 45 в смысле большой диаметр а маленький у нас диаметр он прям 25 будет здесь у нас будет 35 а здесь будет 20 и 40 и длиной эта конструкция должна быть 50 миллиметров. То есть здесь ставим длину в 50 миллиметров. Вот у нас полностью определенный эскиз. Стал он черным, повернутая бабышка и фантом нашего переходника. Вот так вот выглядит. Пусть он тоже будет из простой углеродистой стали ну вот вроде у нас все детали э, готовы сейчас я создам сборку сохраню этот переходник и вставим все детали в сборку итак создаем новую сборку и наверное я начну не с фланца а вот с этого колена Она у нас ориентировано на вид с наибольшим количеством информации Добавим сюда еще фланец. Он как раз у нас с картинкой. Можем его еще один раз скопировать и здесь поменять конфигурацию на один. Давайте эту картиночку здесь скрою, чтобы она нам не мешала. А на другую мы пока посмотрим. Соединяем здесь при помощи сопряжения совпадения и можно либо э, концентричность но я по базовой кромке это сделаю справа я сопрягу с плоскостью спереди и сверху я сопрягу с плоскостью сверху здесь тоже поменяем простую глеродистую сталь так, это я пока отодвину в сторону, пусть это будет таким учебным пособием. Вставим еще переходник. И вставим еще один переходник, еще одно колено. Тоже поставим материал простая углеродистая сталь и ориентируем согласно нашему эскизу. Для того, чтобы у нас переходник этот не вращался, заблокируем вращение при помощи базовой плоскости. И то же самое сделаем здесь спереди сопряжем с плоскостью спереди сборки после чего сопряжем две кромки и теперь давайте я сделаю еще одну копию да, наверное, не получится зря я это сделал, думал, что что получится а но не получилось придется здесь отключить этот эскизик и сопрячь с уже имеющимися компонентами плоскость справа сопрягу с плоскостью спереди сборки так вот у нас получилась такая конструкция теперь ее нужно проверить перейду на картинку так, итак, у нас здесь должно быть 170 мм от осевой линии до центра радиуса сгиба, а между центрами, между осевыми линиями фланцев 200 мм. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь. 185,5. Но здесь я, к сожалению, никак не найду эту точку. Мне нужно здесь будет... Добавить в эскиз справочную геометрию. Так, сделаем. И вот так. И отобразим этот эскиз. Так, вот у нас эскиз отображен давайте теперь посмотрим сколько здесь нужно 170 миллиметров здесь 108 а здесь 68 что ли 108 проверим этот размер от кромки до да, 108 миллиметров и вот этот размер 170 здесь 158 но очевидно здесь нужно добавить чуть побольше Пусть здесь будет 60. 201 мегаватта, 67 миллиметров, ну почти 200, целых 46 сотых. ну хорошо, вот у нас э, получилась сборка из нескольких компонентов, из пяти компонентов, с переходником двух труб с разных диаметров. можем еще сделать в принципе, чертежик или, например, сделать вид с разнесенными частями. Выбираем все компоненты и тремя движениями получаем вот такой вот вид с разнесенными частями. На этом все, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, очень много интересных видео на моем канале есть, уверен, вы найдете что-то для себя. Всем спасибо, до новых встреч!